Здоровая. Ну. Как ты Пока многие люди продолжают отмечать майские праздники, разработчики Барвихи РП потихонечку заливают майское обновление на все основные сервера. У нас на девятом сервере Барвихи Успенской уже вчера ночью вышло это долгожданное обновление, нам залили тематические квесты ко Дню Победы, которые я конечно же прошел, получил все награды, пооткрывал халявные рулетки, которых мне упало больше, чем должно было упасть с этих квестов, ну а также проблемы с которыми ты можешь столкнуться при прохождении этих квестов, ну, и самое.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 может столкнуться при прохождении новых квестов с какими-то определенными проблемами. И скорее всего, когда уже окончательная версия данного обновления будет залита на все сервера, только тогда разработчики оповестят нас об этом в своих официальных ресурсах, а наверняка нам подгонят какой-нибудь новенький праздничный промокод. Но конкретно на данный момент, конкретно у нас на девятом сервере Барвихи Успенской, я сумел уже пройти абсолютно все эти квесты и получить абсолютно все награды, причем даже больше, чем полагалось. Короче говоря, в GPS у нас с тобой появился новый NPC персонаж-генерал, который находится на КПП у военной части. Он-то нам и будет давать все задания по прохождению этих квестов. Полное прохождение всех этих квестов, а также все награды, полный список всего того, что мы можем за них получить, также есть в отдельном видео на моем канале. Ссылочку на данный видос я оставлю в конце этого видео. Если ты не смотрел, то обязательно посмотри по данному видео. Ты можешь легко и быстро пройти полностью все эти квесты и получить все призы. Но ну, а сегодня мы поговорим немного о другом. Так как обново залили только вчера, залили как я понял, ее уже почти под ночь. Сразу же ринулся ее проходить со многими остальными игроками. Игроков было много, все они были скоплены в одном месте, все хотели пройти эти квесты и, соответственно, многие игроки, в том числе и я, несколько раз сталкивались с такими проблемами, как кроши вылеты. В основном, данные проблемы бывают именно во время коды между квестами. То есть, когда NPC тебя просят подождать некоторое время для того, чтобы дать тебе следующий квест. И пока ты ожидаешь кд, лучше не стой в этом самом людном месте, где все берут, где все проходят эти квесты. И только ты получил КД, там, к примеру, 5 или 10 или 20 минут, то советую тебе отбежать как можно дальше и постоять это время хотя бы даже в афк Но самое главное, опять же, не выходи с сервера, а то придется заново проходить этот квест и заново ждать КД. Также, если ты вдруг по каким-то причинам вылетел, тебя крашнуло, произошла какая-то либо другая проблема, в общем говоря, ты перезашел на сервер, ты можешь также сейчас, конкретно в данный момент, столкнуться с такой проблемой, что у тебя просто-напросто перестанет работать кнопка опять Опять же напоминаю это скорее всего не конечная версия обновления сейчас его только тестируют на всех основных серверах 9 мая еще не наступила и вполне возможно что все это дело еще будет допиливаться короче говоря чтобы снова эта кнопка alt заработала релок тебе не поможет тебе необходимо будет в первую очередь оказаться в больнице как бы это смешно ни звучало тебя должны просто-напросто убить ну или ты должен сам покончить с собой ну, точнее твой персонаж после чего сразу же из больнички ты можешь отправиться к NPC и дальше продолжить проходить спокойно эти тематические квесты к сожалению вот такая вот проблема есть на данный момент она уже передана разработчики уже в курсе над ней работают но именно на данный момент времени пока что есть вот такое вот решение думаю в скором времени все это дело пофиксится и всем игрокам проходить эти квесты станет гораздо комфортнее также есть еще такой прикол либо баг либо фича опять же недоработка над которой также я уверен уже работают и скоро такой халявы уже не будет я сейчас говорю конкретно о рулетках которые выпадают за прохождение этих квестов, их почему-то падать стало больше, чем нужно. Мне конкретно после прохождения всех квестов Естественно, как и обещали, упали все эти награды на почту. Но помимо этого, еще насыпали этих рулеток и в инвентарь. Опять же, с чем это связано, я не знаю. У меня это получилось совершенно случайно. Способов армы этих рулеток я не знаю. И искать и кому-то рассказывать я не хочу. Потому что это просто-напросто, я думаю, неправильно. Опять же, это скорее всего просто-напросто некая недоработка из-за раннего доступа в этом обновлении. И в скором времени, я уверен, все это дело пофиксят. Но пока что игроки, которые догадались как то делать, я думаю, конкретно так фармят эти рули. Естественно, я получил главный приз. Вот такой вот скин ниндзя, который я тебе уже показывал в прошлых своих видеороликах на тестовом сервере. Многим зашел данный скин, многим реально понравился. Ну, скин, как я уже говорил ранее, довольно неплохой, но у меня каких-то эмоций он особых не вызывает. Опять же, ни негативных, ни положительных. Я абсолютно нейтрально отношусь к данному скину. Также с квестов упал ключ от кейса Just Do It, которого нам падает в большинстве случаев мотоблок. Но есть какой-то минимальный шанс на выпад. Майбах Вижена, К сожалению, самих кейсов у меня уже давно не осталось. Просто так как сейчас приобрести нельзя, их можно прикупить у тех игроков, в которых они есть в торговом центре, ну, либо они выпадают крайне редко за отыгровку по времени. Короче говоря, как только добуду такой кейс, сразу же открою его, естественно, покажу тебе, что мне выпало. Но думаю, скорее всего, там будет именно мотобол. Но зато мне за отыгровку по времени навыпадало уже три ключика от кейса к Чау и два от самих таких кейса. Это мои самые нелюбимые кейсы, потому что с них падает в основном одна фигня, в принципе, которая мне и выпала. А вот рулеточки, особенно халявные рулеточки, которых мне упало больше, чем должно было упасть, гораздо интереснее. От рулетки старт чего-то супер сверхъестественного ожидать не стоит, потому что это одна из самых дешевых, самых обычных рулеток. При всем при этом я все-таки смог выбить главный приз данной рулетки. Опять же, он падает рандомно. И мне угадай, что выпало, конечно же, вятка. Опять же, это, я думаю, куда лучше, чем ремкомплекты, нарко или аптечки. А вот со второй рулетки старт мне выпало аж целых 300 тысяч рублей что я считаю довольно круто это сколько вяток можно на 300 косарей прикупить только представь. Ну и мои самые любимые рулетки которые я чаще всего хвалю это конечно же рулетки из они из самых недорогих самых дешевых рулеток с которых выпадает если не окуп в большинстве случаев хотя бы как минимум ты не уходишь какой-то там серьезный минус особенно повезет тем людям которые буквально с одной этой рулетки смогут сразу выбить себе бэху и слить ее более чем за два с миллиона вертов в гос вот это будет лютый окуп но мне к сожалению не так повезло я выбил себе копейку, которую слил сразу же в год за 80 тысяч рублей. Советую сливать все из этих рулеток сразу. Если ты поедешь потом на БУ рынок, то продать ее уже можно будет только в два раза дешевле. Ну и со второй рулеточки мне также выпал недорогой автомобиль, а именно у вас, который я также слил еще за 80 тысяч вертов. Ну и напоследок я оставил самую крутую, самую дорогую рулетку, рулетку General. Стоит она, если я не ошибаюсь, в районе что-то полторы тысячи коинов. Но с данной рулетки, если выпадет либо скин, либо автомобиль, это будет будут довольно дорогие скины и автомобили. Одной такой рулетки я знаю одного человечка, который смог выбить Бугатти дива. Но это явно не про нас с тобой, свое везение я прекрасно знаю. Максимум, что я когда-либо выбивал с этих рулеток, это Роллс-Ройс-Кулина. Ну и конечно же, что же мне могло еще упасть с данной рулетки? Это аж целых 500 единиц оружия. Короче говоря, было довольно интересно. Особенно было интересно получить в два раза больше этих рулеток, чем обещалось. Я думаю, можно было получить еще больше при желании. Чего-то угодного чего-то супер дорогого я не выбил, но опять же не будем расстраиваться, потому что это халява. Халява в любом случае всегда приятна. Возможно, тебе повезет куда больше. Ну а судя по вертам, я нафармил довольно немало. Если бы я бы играл не на основном аккаунте, а с какого нибудь твинка прокачивал новичка, то эти квесты мне бы позволили бы неплохо так подняться на новом аккаунте. Ну а что ты думаешь по данному поводу? Обо всем об этом, конечно же, пиши в комментарии, я с удовольствием почитаю. Желаю тебе отлично провести выходные из самых лютых, самых высоких шансов в открытии халявных рулет. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Пока!